Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, китайская ПТ 10 уровня 114СП2, карта, забыл как называется, Старая Гавань, игрок Никита. Надо еще умудряется танкануть от Гриляс. насколько я помню, этой ПТшке, ну не то что броня отсутствует, но она хреновенькая, мягко говоря. Там, по-моему, ну, в башне максимально там, Ну, 100 с небольшим единиц Да, просто я помню Видеообзор смотрел на официальном канале Там было видео про эту ПТ Полторы минуты прошло, счет 0-0 А если гриль сейчас решит выехать? Эмиль, наверное, не рад, что, да? Пытался разрядить барабан, ждал, когда второй снаряд да, <соценно> засорядится. Сколько там у него? 2-3 секунды. В итоге получил на почти на 700 единиц. Что-то гриль там задремал. Вот. Появился. Второй раз гриль не пробивает 114 -го. Что это такое? И получает пробитие от арты. Это самый невезучий гриль, которого я когда-либо видел. Да, здесь, конечно, поторопился и третий раз гриль не пробивает. Что это? Это забавно. Всё, отмучился. Отмучился, бедный гриль. В итоге закончил бой с нулем урона, да, на десятке с восьмерками. Если честно, вообще непонятно, зачем он сюда приехал. Да, ПТшки, которые не танкуют практически. Должны где-то находиться в отдалении, да, сидеть там в кустах. Так, счет 3-4. Аккуратненько так ломает ворота, бац, а тут стрелять не в кого. Ну нет, есть кого подставляется. ВЗ-51. Еще и Миль тут куда-то вперед летел. Еще пробитие. Урон уже переваливает за 3000, но правда здесь противник огрызнулся там на 308. Ой, на 326 единиц. 308 это еще и от арты чемодан прилетел. <звы> Удается там как-то выцелить, да, через эти мешки там какие-то. И пробить все-таки ИСа третьего. Счет 5-7. И 114-й сравнивает счет в этом бою. Какая редкость, когда вот так в равных, так сказать, проходит бой видно, да, и по фрагам, ну, по прочности уже союзная команда прилично стала уступать, и счет уже 7-9, ну, до поры до времени счет был да, и такие по фрагам примерно вровень шли но потом наступает какой-то момент, и союзная команда просто посыпалась счет 8-10, прочности уже там все три тяжи наверное, шотные. ну, да так оно и есть. Но как же медленно эта ПТ-шка забирается в горку. Отдельная мощность, наверное, не особо хорошая. там уже вон светляки за ртой приехали ну светляки, один, один светляк да, больше нет ну, и уничтожает еще одного союзника, счет уже 8-12 ну, у противника тоже, он есть такая ПТ-шка, 114 СП-2, который уничтожает еще и союзный тяжелый танк все вдвоем против семерых Начинает. Начинает здесь светляк разряжать свой барабан. Ну, по-моему, он пожадничал. Не отпустил здесь его 114. -й. Ну, здесь, конечно, немного еще в этой ситуации повезло. Там он до конца не свелся. Мог и промазать. Ну, как есть, так есть. Четвертый уничтоженный. Пятый уничтоженный. вперед про джетто, Понимает, что ПТшка на перезарядке. Ну, неплохо альфа прошла там, да? Почти на 800 урона. Ой, на 675, что ли, что то И все, ивангар. Пожалуйста. Но прочности уже остается, конечно, маловато. Да еще и захват надо ехать сбивать. 30 секунд остается. Кто там? СТБ на захвате стоит. Это будет, конечно, странно, но не знаю. Может, СТБ шотный, поэтому не стал рисковать и решил просто захватить базу. Сейчас мы это узнаем. 10 секунд, 9. Да, СТБ там... прикимарил, проспал момент, когда он попал в засвет. Еще и 114-й успел свестись и спокойненько уничтожил противника. Минус еще одна ПТ-шка вражеская. Это уже восьмой уничтоженный. ну арты, я думаю, сейчас прострела нет. Так что пока что 114 й в безопасности. С ртой, надо сейчас поаккуратней. Прочности 188 единиц, тем более броня в принципе отсутствует. Надо крайне осторожно продвигаться. Опять в горку. Вот они, вот они! Обе, обе сюда приехали, арты. Ну зачем так делать? Зачем вместе ехать? Надо разъехаться в разные стороны, наоборот. Если что, одна другой подсветила. Нет, они... Ну, как есть, так есть. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.